Только что меня парень высадил в и его тут же нахлобучили полицейские на 750 рублей. Мне кажется, этот день просто бесконечный. У меня осталось 2 рубля. Я купил воды на последний день и иду к соленому озеру. Мне еще 20 километров. А у меня рюкзак весит примерно 28 килограмм. Как-то так. Хай. Я в который раз уже удивлен, насколько люди бывают добрые, отзывчивые и насколько они вообще могут помогать просто так. И сейчас я иду вообще на стоянку, где можно моть, принять душ, покупаться в соленом озере. Я на соленом озере и здесь нереально белая поверхность, которая отсвечивает просто глаза и дует это очень сильный ветер. Дальше мы поедем в сторону Гогдо. Сейчас я вам покажу, как это выглядит сверху. где минут 40, и мне остаются километра 2-3 до цели, и как всегда появляются мысли в голову, а не кинуть ли это все, уже вроде как бы доехал, все уже, такая тут осталась фигня, и начинает сбивать тебя с пути, плюс, дует сильный ветер, идут дождевые тучи, и меня с собой техника. Иду горе горепахдо, дует сильный ветер в лицо. Здесь просто нереальные виды, красный песок и степь, степь, степь. Сейчас я покажу, как это все выглядит сверху.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 Ребят, я надеюсь, вам понравилось, поэтому подписывайтесь на канал. В следующей серии мы посетим озеро Эльто. Что-то типа на разное, прикольно, не переключать. И обязательно ставим лайк под этим видео, а лучше поделиться с друзьями, вы мне очень поможете. Hope we're not too broken I know I'm not always strong